Купить комфортное жилье в Кыштыме в новостройке от надежного инвестора компании «Сириус». Светлова, 99 – это новый жилой комплекс в самом центре города с выбором 1, двух или трехкомнатных квартир. Лучшая планировка в городе, превосходная теплоустойчивость и звукоизоляция, индивидуальное газовое отопление. Первый дом в Кыштыме с современными лифтами, удобное расположение, современная детская площадка, Своя парковка, охраняемая территория и видеонаблюдение. Потрясающая панорама Уральских гор. Приоритетная аккредитация инвестора в федеральных банках. Застрахованный договор долевого строительства. Выгодное предложение от компании «Сириус». Квартиры от 31 тысячи рублей за метр квадратный. Доверяйте профессионалам. Звоните.